Однажды я зашел на сервер, и в моей голове был план отстроить домик на воде, и находиться он должен был прямо возле подводных лабораторий. И как вы думаете, понравилось бы это клановым игрокам? Ответ очевиден, конечно нет, поэтому они пытались меня несколько раз зарейдить, но в основном они откисали, как этот антирадчик. Присаживайтесь поудобнее. Вас ждет долгий ролик под названием Домик на воде. История Аквамена. А если здесь наберется 70 тысяч лайков, я выпущу вторую часть про Аквамена. И если вы хотите помочь мне исполнить мою мечту. Подписывайтесь на канал, ведь до миллиона нам осталось совсем недалеко. Всем приятного просмотра. Мое выживание началось с того, что я отстоял огромную очередь после обновления. Ура! Ура! Я захожу! Так. В этом вайпе я аквамен. И в этом вайпе я хотел побыть немного рыбкой и построить дом на воде, который привлекал бы огромное количество кланов. И я даже нашел подходящее место, где бы я смог его построить. Поэтому я отправился фармить деревце, чтобы скрафтить себе лук и найти каких-то фермеров. Джонни, ты куда собрался? А еще на маяке я услышал выстрел с двушки. И я понял, что я могу попытаться ее ёнькнуть. И для этого мне нужно было всего лишь использовать потайной пролаз. Патронов у него не было, поэтому я переработал все компоненты, чтобы скрафтить себе чирки. Ведь с них я мог вытащить те самые патрончики. На! ха ха ха Ха! На! Блочка это то, что мне было нужно, реально. На! И знаете, что больше всего меня поразило в этом обновлении? Это то, что добавили прицел. Прицел на двушку. Ха-ха! А что за жесть вообще? Так как на сервере было 700 онлайна, я спрятал все свои ценные ресурсики в смолстэш и продолжил искать приключения на мою С. Первым делом я увидел домик, на котором сидели кемперы, и побежал к нему в надежде что-нибудь выбить. А это он с чего стреляет? Хоть и выбить у них ничего не получилось, зато я уже смог затестить новую стрельбу. Короче, мне нужен дом и мне нужно оружие. Дом, я думаю, построить здесь не составит труда, потому что здесь много ресурсов. Я побежал в сторону рыбацкой деревни, ведь там я планировал строить свой первый домик. И на пути своем я увидел двух рыбаков, которые плавали и лутали бочки. И были они, скажем так, не совсем дружелюбны. Они пытались меня убить. Лежать. О, -о, -о! <сих> мужик хорош. И не успел я подлутать этого лутателя и сесть в лодку, как вдруг за мной увязалась какая-то погоня. И мне нужно было поскорее отсюда спаливать. И убегать от них мне пришлось прямиком на рыбацкую деревню, ведь там меня они бы точно не убили. И на этой же рыбацкой деревне я обрел хорошее знакомство. Как дела? Блин, ну у меня хорошо. Живу потихоньку. А эти чуваки тебя обижают? У тебя есть ткань? Да мне немного надо, чисто похилиться. А я могу тебе нефть дать взамен? Или там что-то на перераб. Ну у меня только есть вот. У меня водичка только есть. Ты усайт Ну, 40 хп уже неплохо. А ты давно играешь в раз? Да не, я только зашел. Я тоже. Я год не играл в раз, вообще уже не помню. Можно я с тобой Как? Я, я тебе не буду говорить, но мы с у меня оружие, ребят. Они за нами плывут. Понимая, что они меня просто так не отпустят, мне пришлось прыгать в воду, ведь у меня был подводный сет. А Баби Джон сел за руль и попытался их немного отвлечь. После чего Баби Джон мне рассказал историю, как ему тяжело играется на сервере. Я не могу, что-то игра очень сложная, я год в нее не играл, только сейчас зашел, постоянно убивает. Ты не против, я с тобой побегу. Я, я просто не одному скучно. Да. И, конечно же, отказать ему в помощи я не мог, поэтому я пригласил его в команду и мы уже вместе отправились на переработчик. Ну, я бы тебе сказал какими компоненты, но я боюсь, что ты меня убьешь из-за этого. Да не, зачем? Как только мы переработали все компоненты, мы поплыли в сторону острова, который находился неподалеку от маяка, и по пути туда я увидел в воде какого-то лутателя. <решит> <решит> да я на рыбацкую плыву, если у вас нету гарпунов это где ты не в ту сторону плывешь друг, рыбацкая чуть левее да Уходим, уходим в воду, в воду, в воду уходим! После чего за нами снова приплыла какая-то лодка. И мне пришлось расправиться с этим челиком. Да, на мясо! Ну, и как вы понимаете, следующую лодку долго ждать нам тоже не пришлось. Садись за руль! Стопай! Готов еще сзади Я один! Плывай, друг! В рыбачку! У меня теперь гарпун есть! А в рыбацкой деревне мы встретили того самого челика, у которого мы забрали подводный сет. Отдайте мой сет, мой... Дайте мой full сет. У тебя дом большой, иди и скраб Возьми дом, это ферма! Это ферма! Это ферма! Домик маленький стоит, пол МВК. А дом вот этот, это все ферма. Так там, вот, фул МВК. Эти, Зачем тебе я... этот сет нужен? Иди купи его. А мы нищие, у нас даже дома нет. А я что, богатый что ли? Я что, богатый? И после небольшой дипломатической работы, мы нашли выход из этой непростой ситуации и решили затрейдиться. Не, ну хотите, давайте я вам камнем принесу и Кира типа. А вы мне сет отдадите. Держи. У меня сложно получается. Ого, спасибо. Хороший трейд. После того, как мы дождались рассвета, у нас были ресурсики, чтобы отстроить наш домик. И мы отправились на остров, который находился возле маяка. Первым делом мы схватили все компоненты и отправились на маяк перерабатывать, так как нам нужен был металл, чтобы поставить кодовые замки. Абсолютно весь скраб мы тратили на изучение, ведь нам нужно было все. Плюс лестница и. Блин, на двушку опять не хватило. Далее. Ну а после мы даже попытались полутать лаборатории. Пойду-ка посмотрю. О, хазмат это хорошо. После Баби Джон меня покинул, а у меня оставалась главная цель – найти хоть какое-то оружие. И сделать это было довольно непросто, ведь лаборатории и полностью море возле маяка было под контролем какого-то клана. Выживать на том острове было абсолютно сложно, ведь я тратил очень много времени, чтобы просто переплыть на соседний. И поэтому у меня даже появилась идея построить новый домик возле деревни рыбаков. О, oh, я и неподалеку от Фишингвилджа я познакомился с такими же бомжиками, как я, которые пытались выжить. Пойдем, он типа убьем с пушкой. Пошли. Ой, ой, не вовремя открыл. Уу. понял. После того, как у меня появился питон, я даже пофармил немного ресурсов. И во время фармы я услышал какой-то замес. Куда я первым делом и отправился? Чувак, иди сюда быстрее, лут, лутай, вот этого типа. Я до сих пор не знаю, что там произошло, по всей видимости, они попереубивали друг друга, и я умудрился залутать все. Они, конечно, попытались меня догнать, но, увы, у них не получилось. Я спокойно добежал до рыбацкой деревни. Беги, Димасик, беги, беги, беги, найс! Засейвил там весь лут и побежал формить дерево, чтобы отстроить мой второй домик. И уже в этот момент ко мне присоединился Баби Джон, и мы с ним отжали какой-то непонятный деревянный домик. По всей видимости, здесь кто-то только что собирался отстроить лодочную. О, так мы, получается, сейчас соседями даже будем. Это неплохо. Я разбил там шкаф, улучшил стеночки, поставил свой, да. и тут у меня уже был довольно просторный и комфортный домик. У меня устраивает такой дом. Вот, это уже лучше, чем было раньше. Ну и, конечно же, мне пришлось устроить свой небольшой ремонт и повыбивать деревянные двери. What? Соседи у меня были абсолютно дружелюбные, поэтому я наладил с ними контакт, и мы решили друг другу не мешать. Давай по-соседски добавимся. Ну и шо тебе? Я вот просто вот дом забрал. Я могу тебя добавить, у меня уже есть. А еще оказалось, что я сам того не понимая, ограбил этих пацанов и забрал у них лодочную. Вот мой дом. Какой? Да... До... Чего? Это наша лодочная. Какой твой дом? <смех> ты че? <чё>? Да? <смех> <я> не, не... <смех> так, а на это открыто было, я просто шкаф забрал вот, и дверь поставил. Что? И этот парень не особо расстроился и позволил мне оставить этот домик себе, а лодочную он хотел отстроить уже в другом месте. После я сбегал на Фишинг Виллэдж, взял пару квестов и отнес основную пачку лута домой. Так у меня появилось первое хорошее оружие. Кстати, много МВК у нас, 100 с чем-то. Смотри, что я принес вам в большой ящик. Охренеть, нормально. Охренеть. И наконец-то, спустя 4 часа, у нас появилась первая печка. Спустя, спустя за 4 часа, сплавься на печке. Наконец-то я выполнил свой квест и получил удочку. А так как скрапну мне где было фармить, я просто встал и начал рыбачить. Реально, типа, лысый мужик с бородой. Да ты шо, это брутальность 80 уровня. У меня есть бородатель, ты скажешь, мне да? Я дам тебе селедку. Селедка хороша, но, но акулы не откажусь. Я бы сейчас на ну, рыбу на антиотдачу бы поймал. Это, тебе нужна большая акула, смотрите. Только большая акула, какая-то. Я таскал акулу одну за одной и в конечном итоге нафармил практически 600 скрапа. Домик требовал улучшения, поэтому я бегал и искал различных фармеров. <связывая> Чувак, нифига себе ты пофармил! А еще возле моего домика частенько кто-то проплывал. А так как у меня была берданка, я с легкостью мог сбить таких челиков. О, так он еще в антираде, я думал это бенчара. В этот день на сервере происходили максимально странные дела. Когда я один раз возвращался домой без хп, ко мне подбежал какой-то челик и дал мне много картошки. Френдли нейкиты. О, -о, -о, -о, О, спасибо, вот это картохи принес. А после на нашем острове появились бандиты, которые бегали и убивали всех на своем пути. Я проследил за одним из них и увидел, то, что они живут прям надо мной. Я не знал, сколько их играет, но я долго выжидал подходящего момента, чтобы их убить. Так как я изучил лестницы, у меня появился план, залезть к ним на крышу с двушкой и ждать, когда же они выйдут. Меня в принципе все устраивает Они пытались меня догнать, но я уже был далеко в воде После того, как я отнес лут домой, я побежал снова к ним такого эти ребята немножечко расстроились ведь мы поймали их прямо на переносе ресурсов и больше на нашем острове я их почему-то не видел зато у меня возле дома постоянно плавали фармилы О-о-о! это знаешь кто был это флудер был с фишинг-вилладже который иностранец суперген мужик там суперген был на ткань надо нашему соседу О -о. подогнать его. А еще каждый второй бомж пытался угнать мою лодку. И О! так как я живу практически на воде, у меня появилась гениальная идея как нафармить много скрапа, но вначале мы решили попытаться залутать карго. Да, да, да. Все, стой, поворачивайся, поворачивайся, поворачивайся. Ай, ай, по нам стреляют. Это пулик что ли? Это пулик. Охренеть, я сейчас умру. Но знаете, когда там сидят челики с пуликом, сделать это было практически невозможно. И тогда в моей голове появился новый план. Изучить торпеды, купить субмарину и пойти крошить все на своем пути. Но для начала я поставил второй верстак. Бам, плюс второй верстак. Неплохо. А по пути за субмариной я под водой поймал какого-то челика, который перевозил ресурс. Ой, чувак, это ошибка твоя. ха ноге Что, думал, самый умный, что ли? Теперь самый мертвый Ой, тут еще один Ой, хорош то Мужик Тут куча трупов Подводных сетов нам хватит теперь на весь файт, мне кажется. Этот тип со мной сражаться не стал, но для него у меня был особый сюрприз.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 На! <связывая> Какая же ошибка, дружок. Поплавал? И хватит. Компонентики, которые у меня были, мне нужно было переработать. А ближайший перераб был на маяке, поэтому мы отправились с Баби Джоном именно туда. О! <связывая> Итого, в сумме мы смогли нафармить больше тысячи скрапа. И этот скрап мы полностью потратили на изучение различных предметов. Окей, люк готов. Точнее, грашка изучена. Сейчас патроны изучим. Сейчас вначале Томпсон. И потом экземпляр патронов. И хилки надо изучить, если они у нас есть, а у нас их нет. День уже подходил к концу. И перед тем, как выходить, я полностью улучшил домик. Ведь понимал, что скорее всего на этом сервере меня кто-нибудь зарейдит. Так, сейчас надо печку поставить. Также я добавил еще немного буферок, чтобы меня точно никто не зарядил прям в шкаф. Ладно, еще лодку потом просто. Завтра зайдешь... ну, завтра ты не зайдешь, да? Да. Ну я зайду, но только до 10 поиграем где-то так да и поедем. Ну, может быть, когда ты придешь, уже дом на воде будет. Что-нибудь такое интересное сделаем. Будет интересно. Я, я тоже ни разу на доме на воде не выживал. Ты не сдаешься! Ты не сдаешься в этой вонючей игре. Вот так мы смогли пережить первый день выживания. На следующий день онлайн на сервере тоже был полностью забит. И мой дом спокойно простоял всю ночь. И его никто даже не зарейдил. И это был хороший знак. И стоило мне выйти на улицу, я увидел то, что мои соседи расширили свою ферму. А также для них у меня было хорошее предложение. В моем доме лежали два топовых гена на ткань, которые я мог затрейдить им в обмен на какой-нибудь процентик. Эл, Зачем ты дерешься, алло? Мы вчера мирно общались, картошку вместе ели. Ты что делаешь? What are you doing, my friend? We're friendly neighbors. Че? у тебя беда с башкой? А что тебе надо? Ты кто? Да мне вчера кто-то картошку принес, вон твой друг или ты картошку принес, я не помню. Давай, на вы. Так я рисую у вас, я художник. Что вам нарисовать? Сейчас тебе скажу. То есть вот так вы поступаете, да? С постоянным, с постоянным покупателем. Понял. Впрочем, мне нужны лестницы. Я не знаю зачем, но они начали меня убивать. И мне это не совсем понравилось, поэтому я побежал фармить дерево, чтобы скрафтить лестницы и чтобы я мог попасть к ним на территорию. И вот как только у меня все было готово, я решил их самую малость проучить. И с этого вы, друзья, начинаете отношения с соседом Сейчас я вам тут забабахаю нафиг Сватан, нам тебя вообще... ты идешь нахуй Это самое главное У нас ТНК миллион, блядь, нам поебать на твою О, о, ТНК миллион, говоришь? Сейчас я вам тут устрою ТНК миллион. I I Сейчас я вам тут все устрою просто. Ммм, какие ягодки. Ммм. Враг, враг, враг. Сол, враг. Дон open дон open Спасибо за ягодки! Ха -ха -ха -ха. А -ха -ха -ха. Ой, я сейчас тут столько говна насобираю, просто жесть. Это сколько скрапа выйдет? Я не знаю, куда мне эти ягоды девать уже, их просто некуда девать. Потом он закрыл дверь сверху, но он не знал, то что нахожусь ли я внутри или нет, поэтому я решил спрятаться в самых густых кустах. Он меня не увидел! Жесть! No open, соло. No, no, open no open, no open. Я съем всю добычу сейчас. Я устану кликать, но я съем ее нахрен. какие ягоды вкусные! М -м -м -м. Я все у вас сейчас разобью. Ребят, у вас сейчас электричество кончится. Oh no no patron, you have patrons? Patron snaff. <laughs> you have patrons говорит! <laughs> patrons naфи Ой. Я был в ловушке и не знал как оттуда выбраться, пока ко мне не упал подарок судьбы. Как у меня были инструменты, которые я мог потратить, я вырубил у них полностью электричество и вырубил воду. А знаешь, почему я этим занимаюсь? Мы были хорошими соседями, братан. Это, это ГГ... Это ГГ. А ты идешь на братан. И потом они даже попытались меня закидать гранатами. Только не гранаты, не надо. Нет! А, ты меня убил! Сейчас я себе дверь нарисую и выйду отсюда. Открывайся. К сожалению, это не сработало. И тогда они скрафтили еще для меня подарков судьбы. Ты че обиделся? Нет! И потом я снова запрыгнул к ним на территорию. Ведь там у меня были еще незаконченные дела. Вы не обращайте внимания, я тут э, просто электричество вам отрубаю за неуплату налогов. Я же говорю, надо платить по счетчикам. А еще на их территории было то, чего не было у меня, а конкретно НПЗшки, поэтому я решил переплавить там немного нефти. Да, гость мое второе имя, конечно. И как только я переплавил все, что хотел, я вылез с этой территории и отправился домой. Мне по-прежнему нужен был скраб. Поэтому я отправился в моря искать каких-то челиков. И, знаете, в море фармил было довольно много. Что это нахер?! армив первым делом я изучил турельку так как постоянно под домом у меня угоняли мои лодки и мне это надоело поэтому я провел электричество когда я очередной раз поймал каких-то фармеров на воде, я увидел то, что это мои старые знакомые. Которые спасали меня много раз в моих прежних роликах и которых спасал я. Поэтому я решил с ними списаться и привести их обратно на это место, чтобы они залутали свои тела. А после я пытался найти место для постройки домика на воде, но меня попытались перехватить клановые игроки, которые жили прямо возле маяка, и мне пришлось с ними сражаться. И как только у меня появились ресурсы, я начал строительство домика на воде. Пойдет. То, что надо. Сейчас посмотрим, какая высота будет. Чисто по приколу дом на воде 2 на 2 построить. И заставить меня зарейдить всех. Ха-ха-ха! Я буду просто плавать и фигачить пацанов гарпунами. Надеюсь, там не будет никаких крыс, потому что челик-то уже меня видел, в принципе. Ладно, я не боюсь, я никого не боюсь, я всех победю. Вот пока я плавал за второй партией ресурсов, мой домик на воде начали рейдить кирками. И это были мои ближайшие соседи, которые жили вот в этом маленьком домике. Ты что тут делаешь, черт? Пошел вон. И в этот момент я понял, что первым делом мне нужно улучшить потолки и фундаменты в металл. Хотите пофайтиться? Сейчас пофайтимся Мне по-прежнему нужен был скраб Поэтому я отправился в подводные лаборатории В надежде, что там никого нет Но там были два челика и красная карта и синяя карта скоростную ракету плец пулемет нафиг домик на воде у меня стоял буквально впритык к лаборатории и это был огромный плюс я мог постоянно сейвить лут Убил. Слушай, а после я узнал, где живут мои старые добрые друзья. И жили они на том самом острове, где у меня стоял первый домик. Слушай, давайте в пачку добавлю, чтобы мы знали, типа, где-то, чтобы друг друга делать. Давай, не давай. Это. Чтоб не умирали тебя. Мы уже частые клиенты. И только мы с моими друзьями пытались залутать карга, как вдруг на маяке сел злобный сосед, который не давал нам это сделать. А меня убили. И тогда я решил затестить Кромсателя 2000. Я нафиг я тебе устрою, черт. Кто еще хочет? Я не знаю, что вели разработчики, но этот пулемет это просто нереальная имба. Тем временем мои злобные рувки империи самую малость улучшили свой домик. И, судя по всему, ресурсов у них было много. И, наконец-то, через время побежден заспавнился в домике на воде, который он еще до этого не видел. Смотри, какой дом. Стоп, это пулемет. Да. Be... <laughs> я хочу вышку еще высокую построить. Надо перевести сюда хотя бы что-нибудь. С нашего основного домика мы забрали второй верстак. Скрафтили пару турелек и были готовы проводить электричество. В нашем домике на воде. Оп. Как-то раз я пытался полутать лабораторию, но там меня встретил Раф. И я знал, где он живет. Я появился в домике на воде, схватил берданку и стал его поджидать, когда же он вернется домой. А компонентов у него должно быть очень много. Здорово, там чел в лодку. МБК, <таспросить> <таспросить> <таспросить> <127 бека. таспросить> И он настолько сильно на меня обиделся, что начал обвинять меня в читерстве. И тут же появились мои соседи Ру в кемпере, которые просто постоянно сидели и стреляли по мне с болта. И мне пришлось отстраивать третий этаж. Все, я от слабых застроился. Подними, не, не открывай люк. Оно в воде уже, слышишь? Лежать! Как бы сильно они пытались меня кемпить, но у них абсолютно ничего не получалось сделать. Убил его на, на маяке. И знаете, война с этими ребятами у меня продолжалась очень долго. И как только мои соседи увидели, что я провожу электричество и ставлю турели, они приплыли ко мне с и попытались их разбить. Ой, что? Я... Лутаю вам. И даже на воде не было покоя. Все постоянно заплывали под мой дом, пытались разбить турели и убить меня. Но как только я провел электричество, все изменилось. Привет. А, парни, парни, я подобрал. Спасибо. Я, я пойду я этих подсижу. Ой, так, турель, так турелька в воду-то нифигово наяривается слышишь? В домике у нас было две сопли, которые мы решили запустить и устроить здесь полнейший хаос. Все, начинается сейчас апокалипсис. Давай. Три, два. Раз, Не, пойдем в воду, два. пойдем в воду их кинем. Ну ладно. Эе, да что ты так рано не сказал? Да ладно, пойдет. Сейчас ждем, короче. Я не знаю, что сейчас будет, но мне кажется, они на водолазных костюмах приедут к нам. Убил, убил, убил. А убил, нет, убил. Пусть в воде будет, не долутовое до конца. Домой сразу забегай, потому что там чел стреляет с торпед. Что, что лутай себя быстрее, себя лутай быстрее. Торгуют. Нет, тут клоун стреляет с торпед. Лута их до конца слышишь? Соседи с фермы постоянно стреляли по мне с крыши, и поэтому я решил их снова наказать. Ах да, еще они поставили турельки. Откроет он дверь или нет? Вот в чем вопрос. надо. Как я сам вам сочувствую. Вы такие невезучие. Просто жесть. Ну ничего, мы сейчас вернем вам везение. Я сейчас все сломаю здесь. Ха -ха -ха. Ребят, я вам тут ремонт устрою. Вы не против? Мне картошки на весь вайп хватит. Ты прошел внутрь. <смех> Кажется, у вас кончились насосы. <смех> Don't open. Пускай сидит там. Don't open, соло. Don't open the door. Окей? Соло. Don't open. Solo. I okay? destroy all your stuff. В их домике я разбил абсолютно все, даже лодки. И мне в какой-то момент даже стало их жалко. И поэтому я пытался с ней нормально поговорить. Я не буду дверь открывать, блядь. Будешь, это сам кивнешь. Так мне не надо открывать дверь, тебя Конечно, никто я. не просит. Да, иди ты нахуй, я с тобой разговаривать раз не хочу. Ты идешь нахуй. Ты же можешь нормально общаться, я ж тебя не оскорблю, да. Да иди ты нахуй, пиджас. Ты нормально говорю? Ты, питрас, идешь нахуй. Да я горю сейчас. Из-за того, что соло не закрыл гаражки, я горю. Ну и хуй. Всё, ты, ты довольный? Ты, это, сделал, что у меня попка сгорела? У меня попка сгорела, все. Но сгорела на соло, а не на тебя. На соло то, что он дверь не закрывал. Я тысячу раз говорил, соло, закрывай вторую дверь. Ну а в ящике я им оставил записку. К моему домику постоянно кто-то пытался приплыть, но турели в воде это просто имба. И сказать честно, соседям моим домик мой не нравился. Они постоянно пытались меня убить. Убил его, слышишь? Есть ласты? Ой, ой. И когда я увидел, что с этой стороны турели у них нет, у меня появился план Ёнькнуть болтовку, которая упала на крышу Для этого мне нужна была лестница и Боби Джон Поехали Плыви за мной, короче Я убил его, убил, убил, убил Бобежон, ты где? И наконец-то отняв болтовку у них, я начал играть по их тактике, стрелять по ним с крыши. <связать> Давай, Бобежон, делай что-нибудь. Нет, Бобежон, ты умрешь! Он забрал пушку! <связать> Нет, Бобежон! После того, как мы провернули грязные девишки, я пошел сделать себе кофе, и когда вернулся, услышал, как мои турели убивают всех в округе. Ох ты ё, они реально рейдили нас! Я не знаю, что здесь произошло, но мне не понравилось то, что возле моего дома плавала субмарина. Скорее всего, они пытались меня зарейдить, но меня задефали турельки. И знаете, кто это были? Это были наши любимые соседи. А под домом у меня лежало огромное количество сумахи. Баби Джон, нас рейдили. Тем временем, пока я отбивался от злобных соседей, Баби Джон смог залутать нефтевышку. И привез оттуда много лута. Вообще я убил там четырех МВК сетчиков, просто вот эти пришли твои друзья и слутали. Я вот эту только забрал. Нифига, там не было скоростной ракеты случайно? Да, да, да, там базу скоростной ракетой. Ты только что спас всю ситуацию Не, ну, ты, конечно, да Добытчик, я бы сказал Скоростную ракету я сразу изучил И это означало одно, что мы можем делать грязь Наконец, мы с моими дружелюбными соседями Скрафтили скоростные ракеты И вместе отправились взрывать турельки Я не понял, там взрывают, что ли? Я так и не понял, что там происходит Это антитанк, что ли? Бушует Бус буст наверх. Убил типа в воде. Паузи ко мне. Убил его. И после того, как все ребята покинули эту территорию, потому что мы сделали все, что хотели, я остался один поджидать их с помпом. Хоть я и умудрился залутать им пешку, правда, убежать оттуда у меня не получилось. Мне по-прежнему нужно было очень много скрапа, чтобы поставить третий верстак и изучить взрывчатку, ведь у меня был план, как ограбить моих соседей. А много скрапа можно было нафармить только в лаборатории, где постоянно кто-то сидел. И наконец-то, спустя несколько часов плотного фарма, у меня появился третий верстак. Оставалось всего лишь изучить ракеты и нафармить много серы. 1700 скрабов мне осталось нафармить. Позже, пока у меня все плавилось, я разведал обстановку возле их территории. И увидел три сладеньких магазина, которые можно было взорвать всего за 4 сишки. Отличный магаз, ребят. Отличный. Я знаю, чем я займусь сейчас. Последний рубеж. Сюда, Сишка. В принципе, я изучил все, что хотел. У меня еще 150 скрапа осталось. Короче, надо реализовывать план. Я хочу бахнуть у них магазины. Я думаю, там будет очень много всего. Прям очень. Так. Сколько я буду все это крафтить? Мне нужно 4 Сишки, это 80 экспы. Угу, окей. И скрафтить 3 скоростные на турель. Блин, а если у них внутри турели стоят. Топ. О, а сейчас я им устрою просто. Я тщательно подготовился к моей операции под названием Big Young. Мне нужно было взорвать у них магазины и бахнуть печку. А лута у них в магазинах было очень много. Я докрафтил всю взрывку и начал на лежаке ждать, когда же будет рассвет. Ведь рейзить ночью это было самоубийство. Так ладно, я их отпугнул, все время выдвигаться. Здравствуйте Я, конечно, рассчитывал на ресурсы и скраб, но оружие меня тоже вполне устраивало. вещи накрафчены. Хорош! Ограбление проходит успешно. Знаете, в моем домике уже место, чтобы куда-то складывать лут, поэтому мне пришлось накрафтить еще немного ящиков. После чего я взял с собой базуку и ракеты и поплыл бахать у них печку. я вам устрою тут ребятки Естественно, на звуки рейда этого домика сбежалось огромное количество типов. И первыми, кто пришел, были эти соседи. Минус один. Убил. Я не знаю, что здесь происходило, но замес этот продолжался целую вечность. Но они были серьезно настроены и даже стреляли по мне с ракет. Одного убил. Наконец-то я добил турельку и мог уже облутать все ящики, которые находились в этой печной. Ой, так тут еще скоростные есть. Хорош. Слушай, запрыгивай сюда, слышишь? Лутай тут. Возьми, возьми. Это в чайных столах было? Да. Ха! Уф! Пулик! Лутай, Джаггер, смотри, тут все есть. Просто забирай все, что можешь. И как только наше ограбление прошло успешно, мы отправились домой. А их домик мы оставили их же злобным соседям, которые точили на них зуб. Так, я знаю, чем надо заняться, надо перевести всю основу в тот домик, и можно спокойно идти отдыхать. Офигеть, у меня тут ресурсов уже. Ха -ха. В домике на воде у меня появилось довольно много ресурсов, которые точно нужно было перевозить, ведь я понимал, что, скорее всего, этой ночью меня зарейдят. И знаете, перевозить мне нужно было очень много, потому что у меня было как минимум полтора ящика оружия и ящик ресурсов. А по приезду домой я был удивлен, ведь у моих соседей полностью ферма стала металлической, а они улучшили свой домик. И поэтому все ресурсы, которые я привез, я решил потратить в улучшение защиты. Мой дом превратился в бункер 3 на 3 полностью МВК. А пока я занимался своими делами, я услышал взрывы ракет. И рейдили в стороне моих любимых соседей, которых я доставал. Скажите, что они дорейживают за нас. Они рейдят их! Они рейдят их дом! Мужики, рейдите их полностью. Мы не против, мы вот как бы только за. У вас большой дом, серый много, рейдите. И вот таким нехитрым способом мне удалось натравить один клан на другой. Так мой третий день выживания подошел к концу. Вот что интересно. Ну, Но... о, так это домик на воде, и меня никто не бахнул. What? А как так вышло? Они бахнули меня по одной простой причине. Основной домик у них был полностью зарейжен. Да я думаю, там ничего нет, потому что МВК уже гниет. Все гниет. Все, он походу задиспавнил, все нафиг. Опа, ча! кто это тут пришел? Бабижон. Короче, ты, кстати, видел, да, порох, нет? Смотри, сколько. Да-да-да. Сейчас мы забацаем ракеты и устроим фермерам сюрприз. У меня, кстати, есть предложение одно интересное, я не знаю, оценишь ты его или нет. У нас тут НПЗ есть, там пароль такой же, слышишь? Вот маленький домик как раз напротив. Можешь туда зайти? За всю игру в России я ни разу ракетами не рейдил. А, еще ни разу. Хм, ну, скоро будешь. Правда, надо пойти переработать вначале все. Нам не хватало самую малость ресурсов, чтобы скрафтить ракеты и устроить подарки нашим фермерам. Поэтому мы с Бобби Джоном побежали на порт перерабатывать компонентики. Хода, У -у -у. я думал, мне послушалось, а мне не послышалось. И наш сосед был в этот день, видимо, не в духе, потому что он по мне стрелял с крыши. А, по мне сосед стреляет. Я его убил. И вы просто не представляете, сколько же времени я потратил на крафт-ракет. Че ты готов к тому, что мы будем в онлайне их поносить? Они в онлайне? Бил? Да, да. Он же по нам с крыши стрелял. А можно на, в этом залететь к ним на, на территорию? Я так буду тебя более безопасно чувствовать. Блин, у меня мурашки по коже от этого. Не стрмно что-то. Нормально все будет. Через забор умеешь перелазить? Да, умею. И вот, когда уже все было на готове, мы побежали реализовывать наш план. В решетку прям. Стреляй. Еще одну. Нормально. Там еще есть турель. Турель надо. Минус турель. Давай эту взрывать. Эй, проснитесь, хозяева. Это, это по-моему, магазин. Это, по-моему, магазин. Нет, туда шкаф идет вперед. Давай а, О, бахает просто внутрь. Стой, тут открыто, тут все открыто. Давай сломаем, стой, у меня есть пулемет. Тут еще ракеты были. Мы даже полностью пробахали у него домик, но здесь шкафа мы так и не нашли. Этот дом был максимально странный. Спустя время на нас напали какие-то клановые игроки, которые стояли на горе и отстреливали все, что видели. Ах да, и в этот же момент вернулись хозяева этой фермы. спросить, о каком подарке идет речь. Так вот, мы до него наконец-то дошли. Я их рейдил не для того, чтобы забрать их ресурсы. Я их рейдил, чтобы им их отдать. Соло, can you hear me? Соло, Chinese friend. Стой, стой, не убиваем! Стой, стой, стой! Просто постой, Эльбио. У меня есть предложение к тебе. И как бы мы ни пытались с ним поговорить, он на нас просто обиделся. И отвечать он нам не собирался. Эльбио, ты меня слышишь? Прием. Фермер. И тогда я им просто написал записку, в котором был пароль от моего домика. Короче, рассказываю, когда он зайдет, вот этот Эльбио, беленький, мы у него на глазах киляемся, короче, и все, идем отдыхать. Начил. Эй! Эльбио! Киляйся! Эльбио! Эльбио! Нет! Мы потеряли друга, Эльбио! Потом я заспавнился дома, пособирал все основные ресурсы, скрафтил еще одну записку и полез к ним через забор. Хоть он со мной разговаривать и не стал, но мне этого было и не нужно. Мне было достаточно того, что он забрал мои ресурсы. Неужели ты очнулся? Баби Джон, поднимайся. Ты что там застрял внизу? сейчас. Ой, какая красота тут Присаживайся Я так понимаю, это все? Какой-то тяжелый у нас выдался вайб, да? Да, согласен А о чем ты мечтаешь? Не знаю Ему я об этом не сказал но хочу, чтобы знали вы, я сейчас мечтаю набрать миллион подписчиков. И если вы досмотрели ролик до конца, и он вам понравился, не забудь написать комментарий, поставить лайк и подписаться на канал. И тогда мы станем чуточку ближе на пути к моей мечте. Ну, это было клево. Надеюсь, я тебя в будущем еще когда-нибудь увижу. Ну, все может быть. Растория это такой сервер. Тут зарождаются истории. Погнали в последнее Погнали. плавание. Погнали. Раз, два, три. Но в конце я хотел бы вас попросить зайти в группу ВК и в Телеграм, ведь в ближайшем будущем я планирую открыть для вас интересные приколюхи, которые точно вам понравятся. Говорить, что я запланировал пока не буду, но в ближайшем будущем вы, скорее всего, сами все узнаете. А еще хочу, чтобы вы знали: фермеры воспользовались моим подарком и забрали все ресурсы и перенесли к себе. И я был этому очень рад. Домик на воде по-прежнему никто не зарейдил, поэтому я решил отдать ему какому-то игроку. Чизи, здорово, я мечтал с тобой встретиться, Чизи. Привет, привет. Чизи. Тут, правда, дом немного гниет в плане... Металла не хватает, видишь? Спасибо большое, Чизи. Чизи, ставь мне видеоролик, пожалуйста, либо нас двоих в конце ролика хотя бы. Спасибо тебе огромное. А как сюда залезть? А как сюда залезть? А чё вырубили-то? Включить фагин. Давай. Опа! Вода Опа! Голова. Хорош, всё. Лайк под видео, хорош. подписочку, колокольчик, всё, хорошо. Все, убейте меня. У меня <съем> тоже на изучение, а у меня нет. Все, прощай. It's beautiful.